Одноклубники, всех приветствую! На обзоре у нас очередной интересный мотобуксировщик с двигателем Zongshan GB460 с электрозапуском. Данный букс реставлен в базе шириной гусеницы 500 мм, длина стандарт. Подвеска выполнена катковая, мягкая, независимая. Также конструкция рамы универсальная, все подвески взаимозаменяемы. Отсекатель от снега у нас уже входит в базу. Также в базу у нас входит усиленная импортная цепочка. Букс представлен нештатной фарой на 60 ватт. Фара светит достаточно ярко. А катушка на данном моторе установлена 9 А, 108 Вт. По желанию нашего одноклубника был установлен электрозапуск с аккумулятором. Этот букс можно заводить с кнопки. Открываем заслонку. Нажимаем кнопку. Собираем заслонку и букс завелся. Также по просьбе нашего одноклубника Анатолия из Подмосковья был установлен механический тормоз. Рычаг тормоза мы, разумеется, выводим на руль. Имеется фиксатор. Можно заблокировать на случай самохода или просто, чтобы он не убежал и не переживать за это. Букс останется у вас на месте. Снимается легко. Отщелкнули, тормоз снят. Установлена чка аварийной остановки, чка у нас поставляется с ремешком на запястье. Органы управления вывели на руль: это заводка, глушение, фара и ручки с подогревом. А также можно глушить либо. Вытащить вилку из чеки аварийной остановки, либо нажать кнопку. Букс получился довольно резвым, быстрым. Анатолий будет использовать букс больше для выезда на рыбалку. На буксе у нас присутствует обновление, уже не первый месяц. Мы делаем трансмиссию с подмоторной плитой на одной площадке. Это хорошо на случай, если у вас растянулась цепь, отдали гайки, двинули двигатель с трансмиссии назад. Цепочка натянулась, проверили соосность, звездочки в одной плоскости и уже обжимаете гайки дальше. Всю установку можно целиком снять для ремонта либо модернизации. На буксировщике присутствует и замок зажигания, который позволяет аккумулятору не разряжаться. был установлен фильтр, дополнительный кран на двигатель. Ну а мы будем ждать видео с поездки на рыбалку от Анатолия. Всем спасибо за просмотр, пока!